Прежде чем пригласить первых курсисток на обучение, волонтеры основательно подготовились. Раздобыли оборудование, прикупили расходные материалы, пригласили мастера-педагога. Их ученицам оставалось одно проявить максимум усидчивости и прилежания. Цель проекта обучить ногтевому сервису детей с нарушением слуха. Набор проводился методом опроса, методом рекомендаций. И мы набрали пять девочек ответственных. Сейчас они э, проходят обучение. Это обучение полностью бесплатное. Уже с первых уроков стало ясно, что все ученицы, страдающие недугом, отличаются тонким вкусом, талантом и трудолюбием. Они уверены, каждая женщина должна быть ухожена до кончиков ногтей. Девочки старательно учились на протяжении месяца в качестве модели, они приглашали своих подруг. Теперь без пяти минут выпускницы могут работать как в салонах, так и на дому. Жансяя Рахимова мечтает о том, что ее возьмут на работу в солидную парикмахерскую, ведь глухота это не приговор, говорит девушка, и рассчитывает, что ей удастся найти общий язык с клиентом. Я очень мечтаю маникюр. Угу. А что самое сложное? Что самое сложное, да? Трудное. Что было? Очень скоро студентки получат сертификат. Организаторы надеются, что ему дастся трудоустроиться. Вот только в областном управлении координации занятости и социальных программ мастерисам все же советуют получить еще и диплом специализированного учебного заведения. В этом году с помощью управления нашли работу 1871 человек с ограниченными возможностями. Мы стараемся найти им работу по специальности, также смотрим на трудоспособность. Находим работу в качестве вахтера или работу за компьютером. Найдут ли пятеро учениц эксперимента работу пока неизвестно. Однако девушки уже сейчас говорят, полученные в процессе учебы знания и навыки им в любом случае пригодятся. Ведь выглядеть красивой и ухоженной мечтает каждая женщина. Алиса Дубаева, Адкара Казалея, Кирилл Мачалин, ТвК.